При копировании префаб в запущенный проект не создается краясет кэш. Копируйте префаб вместе с краясет кэш. При создании дубликата префаб в Asset браузере не сохраняет новые настройки компонентов в моделях префаб. Поэтому используйте кнопку Clone All и создавайте новый префаб.